Всем привет! Вы находитесь на канале Go Play Games. У нас Новый год, новая игра, новое освещение, новое вообще все. Так что начинаем мы еще и новую игру. Начинаем, давайте погнали, посмотрим, что там дают нам. Это у нас новелла получается. Так, всю ночь ветер скребся в окно когтями. Он бродил по полям и звывал голодным зверем.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 Убери книгу, немедленно! Чё это? Чем чё, чё, тебе книга мешает? Сколько раз говорила, не читай за столом. Вредно. Сидишь, сутулился весь. Читать книжки не вредно. Ну-ка, убрать. Ладно? Ты злобная. Я послушно отложил книгу о похождениях Кон... Конана Варвара. Помню, помню такого. Я все равно прочитал одну и ту же строчку три раза и ничего не понял. Оля уже позавтракала и взялась за печенье, хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. Ну ты что, издеваешься надо мной? В психологии это называется насилие, пищевое насилие, если чё. Нет пищевого насилия, нет потом пищевых расстройств, да, давайте так вот. Не надо заставлять жрать. А я еще бурайл взглядом манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Да выкин, вы, выкинул бы вон в окно, в тихаря бы открыла кошка так хоп, вот ответ она отвернулась, ты раз и выкинул. Смутная тревога распирала, все из бессонной ночи, черного леса, огибающего двора и грюмого ветра. Чем дольше я тянул, тем холоднее становится комковатая белая масса. Будто медуза из подводной Одиссеи Куста. обожают передачу. Интересно, на дне океана очень жутко. А ночью в холодном черном лесу. Опачки! Рез неожиданно внезапно ложка выпала из руки. да. Мама плеснула студенным взглядом зеленых глаз студенным взглядом. Вы где такое слово откопали-то? Сколько ему лет-то? Уже его никто не использует. Что я говорила? Я достану. А что ты говорила? Не бросаться ложками? Десять секундная да, передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Ложка упала это к гостям, да? Я нащупал ложку. А что это такое насарапан снизу на столешнице? Карина. Ага, это же маминое имя. Видимо, это она в детстве коря была чем-то острым. Оказывается, хулиганкой была мебель портила. Ох, меня бы она за такое неделю ругала. Напомню да ей шалости. Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А Шороха на чердаке, алисах дебри Опа! Н неожиданная смена. Так, я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спитоля, и рассказывает мягким вкрадчивым голосом. Это особое место, детитка. Она к тебе присматривается, принюхивается. Словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься, в беде не броси, А будешь проказничать, схватит забачок и утащит с собой под землю. Какая ты добрая бабушка. Тут и дело с концом. Ну, дело с концом, какая прелесть. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было тихо э, сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно послушала родительский разговор и узнала, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб и называла его ласково. И называла его ласковым гробиком. Бабуль, ну ты чё? Он стоял. Я не могу, вот это вот, конечно. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный с обивкой цвета мяса. И Это я увидела потом, когда бабушку хранили. жесть! Дом остался таким же, каким и был при бабушке, только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки серыми лицами моих предков, у всех плоские, но зоркие неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась с печеньем и, как хитрый зверек, поглядывал на мою порцию. Я бросил взгляд на заед... заединевшее окно. Заиндевевшее деве... окно. Что это за слово, блин, откуда оно взялось? Даже я его не знаю. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! И прям лиса, смотри, ушки, ушки, глазки, носик. Где? Где? Да вот же, вот, вот она, вот. Похоже на оптические люти на задних обложках, обложках тетради. Вроде мешанины из черточек, но если расфокусировать взгляд и посмотреть под определенным углом... Не, подождите, там... Там, да, была какая-то мешанина, но такая цветовая какая-то. Ты вот, вот так вот прислоняешь, вот ну, к себе смотришь в одну точку, отдаляешь, и у тебя там эта картинка такая вот, прям вот такая вот картинка. Да не на улице, на стекле. Да-да-да. Смотри, вот нос, вот. Вот, да. Ну-ка, доедай. Да, отстань ты, блин, насильник ходит тут. Да-да, сейчас. Я ничего не вижу. Живо. Совсем немного осталось. Да отстань ты, уйди просто. А, вот. Но все равно не похоже. Увидела, да? А я говорю, похоже. Похоже, говорю. Не-а. Да-а. Похоже. Похоже. Прекратите. Ну что за дети? Ну как? Все, обычные дети, что тебе не нравится? Теперь я не мог отыскать лесу. Все. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры ползали по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. А вот и папаня, он у вас, наверное, такой обрезанный. Сейчас я вам сейчас я вам покажу его такой вот папаня. На кухню вошел папа большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Мама шутя, все просила папу. Ну сбрей, куалится же. Как давно это было? А теперь каждый день грохот дверей и мстительной колкости. Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? Ради вас, отвечал папа, ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное слово на букву «Р». Развод, что ли? Развод, да, да, ну самое. Не хочу даже продолжать. Шу, Боюсь представить, что нас с сестренкой звучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова! Сова, говоришь? Ну давай, показывай, где она там, твоя сова. Опять ты со своей совой. Что тебе не нравится? Чем тебе Слайл не угодил, я не пойму? Так ты же вчера мне верил! Так, а э, вот это уже нехорошо. Вчера верил, сегодня нет? Никто ключи от машины не видел. В смысле? Ключи от машины? Как... Они всегда должны быть на видном месте, чувак. Вроде оставлял на подоконнике. На подоконнике. Вроде оставлял, да? Вроде... Вроде, да, Что <свят> <Все>, ты попался. <свят> Это гениальное слово, вроде. К нему всегда очень хорошо, легко можно прицепиться. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде нет, вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... А вроде? Перестань, пожалуйста, Карина. А, а что перестать? Да? Если ты за ключами услить не можешь, то что там Да Дай мне спокойно собраться. Да какой спокойно собраться? Ты, тебе, ты уже все, ты уже попал. Уже попал. В корзине твои ключи, возле телефона. Вот она всегда знает, где что находится, а ты что? Огромное тебе человеческое спасибо. Да, пожалуйста, мы поможем. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. Блин, еще один насильник приперся. Ну что ты начинаешь-то? А сова? Что сова? Не было там никакой совы. А вот это уже отвратительно просто. Вчера верил нет. Была! Была! Вот я ей верю, а ты? Глазюки огромные! Во! И светятся! Светятся! Оля вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза, которые каждой величиной из яблока. В прошлом году бабай в шкафу, сейчас сова? Сова, что тебе сама не нравится? Тот же самый бабай, только в шкафу. Та же самая сова. шкафу. Сова в шкафу. Ну я же видела! Ну это же ребенок! Ну ем, моё! Ну ребенка живое воображение, живая фантазия, они видят всякое. Ну реально именно, что видят. Голи переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней? Нет. О, молодец хоть какой-то подход. Вымышленными мышами покормить, например? Ну. Нет, тот, не, ну, у него все, все попортил, вымышленно, не мешаю. Не подначивай ребенка. А ты вообще уйди отсюда, Мигера. Просто мала еще, и спать одна боится. Не мала, нормально, все, иди отсюда, пошла вон. Ах, ну все, обидит ребенка. Оля капризно надолг губра и опрометью вылетела в коридор. Заскрипела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. А что ты на него посмотришь, сама виновата, пошла вон отсюда вообще. Ох, этот взгляд, как же неуютно под его прицелом. Папа лишь выркнул и ушел за меня с найденных ключей, а я включу обратно камеру. Оп, оп, оп. Так. Спустя минуту на весь дом раздал, раздалась мелодия из русалочки. Это была затертая до дыркассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. С вещами все просто. Их можно починить или вот склеить. А как быть с отношениями? Вот, довели ребенка, посмотрите, он о, о ваших отношениях начинает думать, там, да, вот, высокие мысли пошли. Это называется, рано начинает расти. Мама ушла в гостиную, я остался один, беспокойно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели, или съежилась клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить магнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. Ох ты, здрасте. А потом Оля привиделась это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержимой совой. Чего только родители не делали, на какие ухищрения не шли, лишь бы искоренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными?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 И столько, же, столько жестокости было в этих взглядах, ли, столько ледяной насмешки, что я дрожал в головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быс быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки. Не видеть людей, которые только и мечтают о теплеуху, поставить подножку, придумать очередное прозвище, и оскорбительнее, чем предыдущее... Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнула по рисункам, развешенным на стенах. Поэтому а вы, наверное, уже не видите, у вас темно. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую. А ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображая, как мама снимает трубку и говорит холодно. Вы не туда попали. Или...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 Наш прежний дом, бетонный, девятиэтажный, жужжал соседским перфоратором, бубнил телевиз... телевизором за стеной, плакал на взрыв из квартиры многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. Днем тихие и тени отдыхали в углах, в пути нечеланов под лестницей. Но ночью они просыпаются, что-то смотрят на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков.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 Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение. Что никто не может играть там, в холодно-заснеженные ночи. Так, открыть. Ох, бесится, бесится. Ой-ой-ой. Смотрите, реально там вот кто-то на чем-то играет, мне кажется, да? Там вот что-то вот есть в руках. А эти пляжут пляшут такие вот бесючки. Там, в поле, кто-то танцевал. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к сугрому. Катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнились истории о волках, играющих под луной. Но это были не волки. Они вставали на ангелах, водили хоровод, вздымали вихри снега, снега растворялись во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Пляска теней беззвездной тьме распаляла воображение одновременно нагоняла тревогу. Вдруг музыка стихла? Танцующие застыли, и я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала тени и ринулась по полю, мощными прыжками преодолевая расстояние. Хера себе!» Она скользила, не оставляя на хрустком с... Насте. По... А пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Сердце знаметалось птицей в клетке. Я отпрянул к кровати, успев руком задернуть шторы. «Меня видели!» Страх хотел ледяным, ледяным потоком. Стоя в той темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость, как он мечется под подвору, выскуя вход. Звук ушел вправо. Обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постели и укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнила о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки, заострившись чер чертами лица, похожие на восковую фигуру. А по ножкам стульям, на которых погрузили гроб, ползли муравьи. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушки и лапками поднимут ей веки. Тогда бы сморщенные глазные яблоки шевельнулись в гнездах, и бабуля вновь бы увидела внуков. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И, лежа под одеялом, прислушившись к скрипу и воя, я шептал эти слова. В Синем океане стоит дымовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда. А раба Божьего Антона не тронут никогда. Бесы забудут дорогу к тому, Мертвы к мертвому, швое к швому. Непонятные шумы утихли. Я осторожно высу... высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висели, колышется штора. И тут ночью шарашал меня новой порции кипящего ужаса. Звук резанул по ушам. Что-то сарапало входную дверь. Быстро-быстро скоблило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно вглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвое к мертвому! Живое к живому! Живое, к живому. Я под... поджал от колени, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом не... не... Межкомнатную дверь такую хлипкую, и слабую перед, мощными, перед мощью темноты. И вдруг дверная ручка робко повернулась. Затем дернулся раз другой, будто у того, кто пытался открыть дверь, не было рук. Ручка вновь кивнула и неожиданно защелкал бешено! От страху у свелу челюсть, мокрые пальцы ком комкали одеяла, дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательский стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас ты увидишь. Дверь распахнулась. Тьма кишила в прожорливой пасти проема. Слово сам. словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными не петлями. Мрак был паутиной, облепивший две комнаты. Я дрожал в его коконе и не ждал, когда еще черного провала выступит тот, кто соткал паутину. <связывая> Мышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выплеснуть отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила... Ты спишь? тоже? Девчонка, я чуть не обосрался <смех> Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был скрикнуть от облегчения. я, я не сплю. Что случилось? Но Сиколи сморщился, а нижняя губа отопырилась. верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачется <смех> Она Опять на меня. Прогони ее, Тоша Кто, Сова? Прогони, пожалуйста Я так боюсь Ну что ты? Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе Я обязан был успокоить Олю Это был сон, глупая Не пугайся Сны не кусаются Никто тебя не обидит Да только что, чуть не обосрался И тут сразу так Глупая Не пугайся, не кусаются Не обидит никто Ой, Тоша, Тоша Оля всхнула. Она изо всех сил пыталась мне верить, но верил ли я сам? У меня есть идея. А Пойдем к тебе в комнату, Видик посмотрим. Спящую красавицу, например. А, че нет? Тебе же нравится этот мультик? М? Почему спящая красавица принца у меня эта страшная птица? Ну, детка, ну кому на что везет? У некоторых даже страшной птицы нет. Вопрос достал врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Там тоже принц Тоша. Мысли путались, расплывались. Что это было? Что усматривало меня, лихорадочно танцую под луной? как он на стеклу прижималась тьма, и ее не обманешь старыми бабушкиными загорами? Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салом и глиной с обрезанными седыми косами? Что... Ящик с салом и глиной, и с обрезанными седыми косами. Впервые с таким сталкиваюсь. Я не знаю, что это такое и с чем это едят. Туша, ты идешь? Иду. Да, да, сейчас. А это тоже сидит, <смех> Илья оборотень. <смех> слушай, это твой сын, ты уверена? <смех> я теперь сомневаюсь, и он ночу волк сожрал. <смех> а, вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться на Доле и этой ее совой. О, кто-то приперся. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы везде никого не знаем. Как это насторону, блин? Я ненавижу, когда вот так вот названивают. На сторону. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. От нелепой мысли, что утренние, э, ут утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывала спрятаться. Шкаф. Под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. Тоже, подойди-ка сюда. Друзья что-то приехали. К ногам словно к гири привязали. Я поплелся в коридор. Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машину с мигалками, обычно кривилась и ворчала. Боже, бандит. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Так. Глянь, пожалуйста. Давай. Ты его не... Ой, простите, промотала. Милиционер протянул мне фотографию. Впервые вижу. Рыжий парень, лет восьми, был запечатлен на, на фоне ковра. Он держал... К ковер это да. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. нет. Точно? Посмотри внимательнее. Слушай, мы недавно сюда переехали. Меня отсюда из дома никуда не выпускают. Я нигде не гуляю, в школу не хожу, так что нет. Где мне его видеть? И я тут никого не знаю. Да и из дома-то почти не выхожу. Во -во -во -во -во -во. А может, видел в окно? О, хочу мы в окно видели, да. А ну-ка, Антон, расскажи. Да. У тебя вицок на лес? Да, расскажи, Антон, там вот вон да, следы должны были остаться. Вот профиг туда пускать смотрят. В окно, да, да, да. вот вот вот вот Нет, вот. не видел. Что, дурак, что ли? Ясно. Да, вот мне тоже стало ясно. Антон дурак. Мы играем с дебилом. Голос его был уставшим, а вот взгляд. Долгий, невыносимо тяжелый, он смотрел на меня так, будто в нем что-то, будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно суту... сутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегал осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал ну а они могут, да, там, взглядом, керак зацепился, раз зацепился, да. Ой, Юла, помню такую штуку. что -то я только, только сейчас обратил внимание на эту игрушку. У меня тоже такая была в детстве. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Ну, относительно. А что такое? Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит? Из местных вас никто не беспокоит? Да нет, вообще никого не видно, не слышим. Мы вообще как в лесу, блин, я так понимаю, наш дом стоит. Все хорошо, спасибо. Серые глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросила неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Не надо так никогда делать. Если ты не готов действительно что-то помогать, не надо. А то он тебе раз такой а, «Слушай, да, давай». А давай ты нам поможешь. Сейчас вот мы тебе что-нибудь придумаем, ты вот кое-что сделаешь. И ты такой, твою мать, твою мать! Мне ну, ж только ля, -ля, ля Не надо. Если ты не готов, вообще ничего не предлагай. Вот ей-богу. Просто вот скажи: да-да-да, здрасте, там, до свидания, все, улыбнись, там, покивай так, все. Ничего не предлагай. Я вот стою и думаю. Что ты там думаешь? Ты молец, на племеша моего похож. А? Шустрый парнишка, твоих лет. С такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. О, умный мальчик. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. А как ты, что ли, быть? Как я а... хотел людям помогать. Смекаешь? Смекаю. Это ты на мое предложение помочь, да? Мне тут смекаешь? Я смекаю. Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки! Чё? Сидеть, кого лучше дома. Не вязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Слушай, она из года в год, блин, другая. Мамин голос был холоден. Мне ли, не знать? А, то есть, они что-то знают, да? Они где-то что-то в курсе. Покрывают, да, по нибудь Что-то по нам, наверное. Ну учат. да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В шестом. Друзей-то на новом месте еще не завел? Да не хожу, я никуда из дома, откуда у меня тут друзья? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если если узнаете что. Хорошо, давай. Антон, может, ты все-таки расскажешь, что там было? Нет, а? Антон, еб твою мать. Милиционеры ушли, унеся события, собой тени, запах дешевого одеколоны и фотографии улыбающихся мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думаю, каково ему сейчас там. Совсем одному. Там. Почему-то я представляю лес, качающийся на ветру. Каково его бедным родителям. Ну они, мне кажется, сейчас на пике истерики. И что бы делали мои, если бы пропал я? Тоже были бы на пике истерики. Плакали, бились в истерике. Или обвиняли бы друг друга, как обычно. А со временем и вовсе забыли. Мам. А Вова этот в нашем лесу заблудился? Да она-то откуда -то знает, блин, она тоже все это впервые услышала Выходит, что так, бедный ребенок. Я выглянула в окно, на дорогу Милицейский уазик укатил в деревню, Что это у меня тут мигает? Словарь Ой, вам тут, наверное, не видно Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас сделаем Оп Тут это словарь Смотрите, Бабай, славянская фольклоре ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое о чтобы запугать непослушных детей. Никогда меня бабай не пугали, вот ей-богу. Уазик, советский... Со советский и российский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости. Помним такой внедорожник? Да, да, да, да даже я на нем ездила, было дело Выпускавшийся на Ульяновском автомобильном заводе. Ой, мое! Так что возвращаю себя. Все, я здесь, я с вами. Так, погнали. Так, Уазик укатил к деревне, ковыряя слоившуюся краску подоконника. Я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут же вспомнил детские детективы из серии Черный котенок, которые я сам прочитал за, за лето. Не помню таких детективов. Вот опять чувство слова. Черный котенок серия книг современных российских и перево переводных детективов для подростков. Вот так вот. И у них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений БАЦ! И раскрывали запутанные дела. Становились местными знаменитостями И, должно быть, родители ими страшно гордились Я заметила Оставленную милиционерами цепочку следов Ведущую к лесу И тут в голове будто щелкнуло А почему бы не начать собственное расследование? Действительно, а? Залезь в какую-нибудь жопу Может, найду пропавшего мальчика А там и награду дадут Воль... Вот Оля обрадуется И не только Воля, Мама с папой Вдруг они на время забудут про свои перепалки. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву R? Одевайся, я фантазировал, как куплю. Оля, это Могочь, себе плеер много-много кассет. Ой, это а Могочь, помню, у меня были, это Могочь, помню, помню, Там такая вот маленькая штучка с, с кнопочками. Там животных выращивали, кормили и так далее. Ой, весело было, да. Играли там с ними. А еще целую коробку Kinder сюрпризов. Ой, вот эти вот сладкие фантазии когда в последний раз родители покупали нам игрушки. Очень кажется, тогда папа потерял работу, ту самую, о которой пелась в навязчивой песне. Бухгалтер, милый... Да, да, да, бухгалтер, бухгалтер, персня, персня, блин, песня советской женской поп-группы, комбинация, ставшая широко известной, ночью... я даже не знала, не знала, знал, как группа называлась. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой, да. Я смотрю. А, я смотрю, предс... Раз, два, три. Я смутно, предс... смутно представлял, чем занимаются бухгалтера, считая деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости, и один шоколадный батончик папа делил поровню мне и Оле. Бывало, я давал ей свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же ме... малявка! Она же малявка. Не терпела скорее отправиться на поиски. Пойду улик. погуляю! Ага, сейчас. ты <смех> та та а сейчас. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили? Ну, я в принципе понимаю, да. Ну, на, на дворике, во дворике пусти, там в окно попали, вы просто переодичь. Лес вон какой густой. Я в лес не пойду, я А бы, если да. мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Того хуже что? Люди утащили. Того хуже, пришлось эхом по коридору. Того хуже, того хуже. Да я рядом буду. В лес не пойду. Ну? Что я тебе сказала? Мне дважды повторять. Нет, один раз нормально, все. Лучше портфель собери или соли поиграй. А, вот так вот, да? Накидала мне, значит, заданий. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен. Последнее слово остается за мамой. Опа, глаз. О, тут еще что-то сунить можно. Это распятие видело стольких людей, входящих в дом и уходящих из него навсегда. Черное, словно впитавшее себя все людские пороки за долгие годы под этой крышей. После смерти бабушки, мама собиралась снять его и повесить над дверью, на, над дверью пар, подкову на счастье, но поранился бос, бос, бос, острый угол креста и чуть не свалился со стула. Папа назвал это знамением и наказал оставить распятие на его законном месте. Давай еще. Ой, Юла, Юла, мамина Юла, семейная реликвия. Ха -ха. Маленькая мама игралась и я а потом подарила мне. После меня волчка по наследству крутил Оля, э -э, всматривалась в танцуюсь в Веретено, словно хотела увидеть там что-то сказочный сюжет или, может, наше будущее. Теперь сестренка слишком взрослая для старой песклявой юлы. Ну да, она такая, ее так вот раз, раскручиваешь, раскручиваешь и отпускаешь. Она такая, пошла, пошла, поехала. На, нога, нога, на. Вот тут что-то. Родители запрещают мне звонить по межгороду, а так хочется иногда услышать старых друзей. Бывает, я просто снимаю трубку и слушаю тихое уханье зумера и далекой трески. А, и далекий треск, господи. Три -три. Кажется, будто ветер воет в обледеневших проводах. Ну, есть такое там, понимаешь, он такой... Так, что еще мы можем смотреть? Ну, вроде все. Да, открыть. Темная душная кладовка. Мавка. мавка. Мамка говорит. Мама говорит: внутри пахнет мыш, мышами. Но откуда ей знать, как они пахнут? Действительно, ты их нюхала, что ли? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда, боится, что порежешь о лезвие недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь в кладовку, Оля считает, что там живет бабай. Я как-то пытался побороть ее страхи, отворил дверь, включил тускую лампу, мол, смотри, ничего нет. Только паутина, папины инструменты и сарапанные стены. сарапанные стены? Не поверил, я тоже не поверила, стены там сарапаны. А что это они исцарапанные, вдруг неожиданно? А мне нравится прятаться в шкафу, слушать, какой Коля считает снаружи. 3, 4, пять, я иду искать. И бредет, скрипя половицами робко, Надеюсь, что не придется соваться за мной в тесное логово страшилы. А -а -а. Ах ты маленький упырь, а? То есть пользуешься ее страхами, да? Так, во двор, ну, давайте на кухню сходим, пока под дом погуляем. О, мам, обмануть. <свят> Можно так песню сделать. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ладно. <свят> а? Гать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось. Мама, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая, и экран весь в полосах. <свят> Мама резко изменилась в лице. С ножами меня режешь. Дострелялся вот так своих в дэнде, в это Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Кинескоп И приставкой. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Настройки сбились. Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Да-да-да, неполадки. Мама вытерла руки а фартук и Хмурис отправилась в Контуоле. А, вот тут тоже что-то можно посмотреть О, календарь, ну-ка На это нет времени, мама... Да иди ты, блин, ну я моё Но ну... ну, вернется и вернется. Да, пошли Ой, ну пошли, ладно Я открыл калитку и вышел в поле Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они кубыркались, прыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая. При свете дня те далекие фигуры казались просто сном. Солнце спепелило кошмары, но осталось послевкусие. Отдаленный звон в ушах, изломанные тени, ползущие передо мной по снегу. И чуть слышный шепот в голове, неясный, почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось и уперлось в тупик. В частоколы и, со... и сосен. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричали друг на друга, и мы с Олей меняли, прислушиваясь к перепалкам. Но потом наступил... наступала оглушающая тишина. Квартира немела за несколько дней до нашего переезда. И уже вспомни... вспоминала с трудом...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 Не от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме? Людей с ледяными, как у мертвецов, глазами. Вот они во всем видели лишь клубки червей на черной земле. А где-то далеко, предупреждая надвигающиеся опасности, надрывалась сирена. Ну, папка, видимо, там что-то наверх делала. Бухгалтер. Я вздрогнул, прогоняя на я смотрелся. Только я, это... Поле и ветер, что гонял по снегу ледяную пыль и хвосты пороши? Чурясь от солнца, я осмотрел лес, где царил мрак. На фоне ослепительной белизны он был необычайно темен. Узловатые корневища змеились под снегом. Прелые листва и хвойные иглы вмерзли в лед. Сухие колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках. Защищают ли они лес? Или, наоборот, удерживать нечто внутри. На одной из острых веток что-то висело. О, варежка верс, ви, да, версит. Версит варежка! Увязая а. в сугробах, я пробрался ближе, почти к самой границе леса, и увидел вязаную варежку. Точно раненая птица среди изголодавшихся потемок может отнести ее милиционерам. Их старший, хоть и выглядел угрюмо, напомнил мне Капитана Казанова из моего любимого сериала «Улицы разбитых фонарей». А, я помню, помню, такой сериал был, был, был. Да, да, был, был. Российский детективный телевизионный сериал, в котором рассказывается о будних сотрудниках. Наверное, это самый знаменитый, блин, в России сериал был. О будних сотрудников милиции, кстати, милиционеры. Еще тогда были милиционеры, уже только потом они стали полице... полицейскими. И тогда они были ментами. На данный момент является самым продолжением сериала в истории российской... Да, да, российского телевизора, самый знаменитый, самый такой. Такой же полный тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Это он про, про Казану, как он там. Может ли ему, поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? Боба! Послышался далекий крик, кажется, у реки. Очень тихий крик. К слову, сами деревья звали кого-то. подхватили уже ближе, потому что я, честно говоря, не слышу, чтобы кто-то что кричал. Там за деревьями кто-то стоял, хоронился. Я понимал, скорее всего, кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же было что-то странное в той фигуре. В Ее неподвижности в том, как она неестественно склонилась к земле. Какой фигуры? Где? В ее черноте. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Где-то громко захлопала крыльями птица. Опа! От дерева отделилась тень и скрылся из виду. Я на секунду отвлекся, а когда вновь посмотрел на то же место, фигур уже не было. Померечилась. Долго, очень долго стояла тишина. И чуть-чуть Мускулы мои были напруж... напружиненные. Сердце грохотало в горле. Любой шум, малейший намек на движение потокать из Чищобы И я, бруш... я брошу бежать Но ну, ничего не происходило Я вновь посмотрел на варежку Так, убежать, взять Ну че, тут руку протянуть в принципе Давай возьмем Я принял решение снять одинокую варежку с ветки Опа Опа Опа! Крик прокатился по полю и рассеялся вдали без эхо, без надежды на отклик. Тут то носится. Шагнув к, к ощетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку. Она не поддавалась.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 Резко это в наступившую тишину. Не раздумывая, я бросился брочь. Кто там часа из темноты, ламай синих, стремительно сокращая расстояние. Ноги вязли в снегу, в голове метались безумные мысли. Сейчас хватит. Сапуют, утащат чаще, навсегда. Но был другой голос, наверное, голос разуму. Он придавал сил, ускорял бег. Ты сможешь, не останавливайся. Позади раздался звериный рыб. Такой громкий, что лучше заложила. Казалось, рычит не одна холодная тварь, а целая стая. Тянет ноздрями морозный воздух учует мой страх. Сверху захлопотали два гигантских крыла. Огромная тень пронеслась над поляной. Что-то заухло, заскрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. Из сухого малинника, из-за... Перекрученных елей из-под прелома Быстрее, беги, не оглядывайся Словно в дурном сновидении Снежная поляна стала вязкой, как зубучие пески Я топтался на одном месте взрывал, Вырывал ногу из рыхлой ловушки Чтобы попасть в следующую, еще более глубокую Я продолжал тонуть Погружался глубже скажем, отчаянным рывком Разве снег умеет так держать? Я завопил от ужаса, сообразив, что это не снег Что кто-то в сугробе схватил меня за штанину Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед Давление исчезло и ботинок выскользнул из ямы, под до... подошел, оттолкнулся от твердой поверхности. Одним прыжком я достиг расчащенной тропинки, а оттуда помчался к дому. Его угрюмый фасад уже не казался враждебным. был моей защиты от хлопающих крыльями теней, от ползущих под бегом существ. Я споткнулся а порог и врезался в дверь. В попыхах различал на ней царапины, словно пес бил лапами по дереву, требуя, чтобы его впустили погреться. Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких рытвил. Стук сердца в ушах заглушал прочие звуки. Я не слышал, идет ли кто за мной. Что, если оно? Они уже в дворе, а мама заперла дверь. Захлебываясь страхами, я дернул ручку, став покорно поддалась. Блять, напряжение до какого? Я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запищали, то преследовали, поднялись по ступенькам. У меня соскальзывали пальцы, никак, никак не получал защелкнуть замок. Сисом зубы я дернул железный набалдашник, загоняя запор в проем планки. Я таращился на дверь. За преградой, тонкой и жалкой, бесполезного, бесполезнее одеяло кто-то стоял. Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей и потом.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 Подогнулись. Я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. О-о-о! Ой, ше, секунда. Э -э -э. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мама стала такой же, как была до всех этих ссор. Она наконец увидела мое состояние, мои облепленные гроздями снега мокрые штаны. Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Ну я чуть-чуть, я это выглянул, да, вдохнул воздух и дверь закрыл. Я и для тебя пустое место. Ну что ты начинаешь? Вот сейчас она будет давить, да. Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на ручки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ей блеснули стали, голос зазвенел. У отца сигареты пропали. Да Я нет, ты чё, я нет, я не курю, ты чё? Нет. Признавайся, ты их стащил. Курить бегаешь. Нет, ты что, курить вредно, я не курю. Там, там, за мной кто-то гнался. Я думал, меня пытаясь все объяснить, я начал заикаться. Слезы подступили горло. Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах топога. Потом хмуро причурилась и с недоверием посмотрела в отбор. Тут же изменилась в лице и прикрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, и загонщики преследовали меня в поле. Я готов был поклясться. Снаружи кто-то заскребся в дверь, точь-в-точь, точь, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, и я кое-как, набравшись смелости, выглянула в кухонное окно, в лицо своему страху. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты бархат бархатавшиеся в снегу. Собаки! Ну, песелье! Все нормально. Всего-то мелкая свород дворняк без имени и хозяина, лишь издалека напоминавшие голодных страшил, живущие у кромки леса. Да их покорми, они тебе будут защищать ходить тебя. Нормально. Бошечки, ты их испугался? Да, они сами тебя перепугаются, Антон. Они гнулись за мной. Словно за зайца. Словно за зайца. А вдруг они бешеные? Ну, кстати... Да, вдруг они бешены? бешеные? Пам -пам -пам. О, улыбка медленно исчезла с маминого лица. О, да, да, вот. Вот тебе мысль в твою голову, да, вогнали. Теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. Что, если они нападут на Олю? А, то есть то, что они гнались за мной, это тебе ничего. А то, что они нападут на Олю, это пипец, да? То есть меня они испугаются, а Олю нет. Ну, нормально. А Олю сожрут. Ах, да прикормите вы их, и нормально все будет. Мам, вот бы твой отец их всех перестрелял. Ты охерела? Ты вот буквально-то вот что? Охерела? В смысле, перестреляла? Они же ведь живые это же ведь собаки это живые существа. Мама, они живые. Они живые? Ты что? А что? Это жизни? Ты О. уж определись, они тебе друзья или враги? В смысле? Давай мы тебя пристрелим. К -к -к какая нахрен разница, блин? Кто ты, что ты, живая, не живая? О, блин, из извиняюсь. Какая нахрен разница? Не маленький ведь уже. Это не значит, что со мной можем, во-первых, обсуждать тему убийства, живо убийства животных, блин, простите меня. И как бы, Что? Мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно. Да так что я прикусил губу и уставился в затянутый паучьи тя... паучьими тенетами угол. Тенетами. Что, блять? Что это за слово? Не знаю я такого. Да, сыщик из меня никудышный. И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворляк. И ради чего все сдалась мне это? Ну, блин, ну, с другой стороны, если бы ты так не мотанул, они, ну, по подрали бы они тебе штаны. Ты бы пришел домой и ä, еще бы отхватил уже вот по башке по полной программе за заподранные штаны. Сдалась мне это, варежка? Ну, конечно! В руке чахнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива. Я поспешил предъявить улику маме.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 А ну-ка прекрати сейчас же. Что? Оля тебя услышит, с ума сойдет. То есть, блин, да, ты со мной обсуждаешь убийство животных, и ты не думаешь о том, что я сойду с ума. А тут, блин, варежка в крови, а Оля почему-то должна сойти с ума. Ты вообще-то у тебя с логикой совсем все плохо, да? Она и так не спит. На все подряд жалуется. А я. Еще и ты со своими шуточками. Какими нахрен шуточками? Ты посмотри, мне все трясет, блин. Теперь я видела, что мокрый варежка была от снега, никакой крови. А сюда хотела сквозь землю провалиться. Иди сюда, паникю. Чего? Да не стой с лобом. Вот таблетку на. Быстро пей. Чего за таб... чем меня снабжаешь, женщина? На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Я уже пил Эх... сегодня. За завтраком. Попререкайся мне еще. Слушай, будет у меня передоз, потом не откачаешь. Казала, дома сидеть нет же. Был бы отец, выпорол. Не надо. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Завтра уже в школу, да? Пришлось проглотить горькое лекарство, запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Может, это и была и, была и не вовина рукавичка. Может, и не рукавичка вовсе, но это жварежка. Как и чудовище из леса. И Олина-сова. «Я схожу с ума?» «Все, по о, все поехал, все, башенка, ты чем меня накачала?» «Что со мной происходит?» То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх». «Пришло спокойствие, зевотное безразличие». «Антон, выпил? Можешь, если захочешь». «Что тебе опять не нравится? блин? Ну, уйди, короче, ну не нервируй меня». «Раздевайся, уснул что ли?» Накачала, блин, меня как какими-то таблетками-успокоителями, я не знаю там вот И теперь уснул, что ли? Ведь Я тебе сказал, двойная доза, что ты от меня хочешь? Нет, мам, просто задумался Во-во-во, поддействовал Интересно, о чем же? Ты... Так, глупости всякие Мама смирила меня подозрительным взглядом Ничего подозрительным, блин Ой Словно сомневалась, что перед ней родной сын А не какой-то притворщик, явившийся из леса Вот я говорю, может он оборотень? Точно все нормально? Таблетка подействовала, что ты хочешь от меня? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил а -а -а, Антон-то умолчал Давай, Антошка, расскажешь, нет? Все нормально но... Конечно, нет, не расскажет <дых> Она глубоко вздохнула Хорошо «Дом будто изменился». Чувак, у тебя просто сейчас искаженное восприятие после этих топлитосов. Подскнела диванная обивка. На кафеле ванной отпечатались следы чьих-то пальцев. Лампочки светили иначе, тускло и желто. Даже привкус слюны варту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Алладина. Оля пересмотрела свои любимые «Русалочка» и переключился на другие кассеты. Я успешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркаль свое отражение, словно изучая ребус. Найди отличие. Потом поднялся по лестнице. Душе Ой, я помню этот перевод, помню. Он, по-моему, был везде там, по-моему, этот да, единственный переводчик. Он, по-моему, на фильмы, мультики, на все просто он прям был самый лучший, самый гениальный ли голоса Джафара и Яго. Я прошел мимо Олиной спальни и юрком в свою комнату. О, а мы тут тоже можем смотреть, да? да. Моя фигурка Трицераптопса. Я знаю почти все разновидности динозавров. Велоцираптор, Афро... Венаторы, гипсов, что-то там такое. Помню, когда мы еще жили в городе, пошли в кино с родителями на парк юрского периода, и я сфотографировался в фойе возле механического т Он вертел головой, и так как глушительно рычал. Как же было здорово! А рядом игрушка-трансформер Роботек. Обожаю этот мультик. Когда в заставке разгоняется истребитель и пищат бластеры, можно было, можно быть уверенным, что ближайшие 20 минут пройдут потрясающие. Космическая фабрика э... Зентрейди захвачена. Рик, готовься к бою. Я не знаю, я, я этого не помню вообще. Так, чё... а, кстати, что еще смотреть? Вот. Я мечтаю стать художником с тех пор, как папа купил мне первые комиксы. Журнал «Муха» – самый крутой. Я особенно люблю большие космиче... большой космический выпуск с инопланетными монстрами и смешную серию про жандарма. Так, ну-ка, что там? «Муха» – первого сэра и России периодический журнал комиксов для взрослой аудитории. Имел большую популярность в лихие 90-е. Особенностью политики журнала была попытка отказа от заимствований из зарубежных изданий. Все сюжеты и рисунки готовились с отечественными художниками. Тоже не помню муху. Не помню такого вообще. Вот просто напиши. С тех пор я рисую все подряд, и вроде бы получается неплохо. Когда-то мухи опубликовали мое письмо. Может и мой ко комикс однажды там напечатают. Так, еще что мы можем посмотреть? Окно. Днем лес не кажется таким мрачным. Перекрученные ветви деревьев дари, заснеженные и заснеженное поле между домом и лесом нагоняют зевоту. Но иногда я ловлю себя на том, что, забыв про уроки, смотрю в окно на обледенелые кроны. Мы еще что-нибудь можем посмотреть? А, вот. Монстры-привидения на ЛО. Энциклопедия паранормальных явлений издательства Росмен. Из нее я узнал про лохнесское чудовище, медуз-горгону и бигфута. А Оля от книжки шарахается. Ну еще бы, страшно ей. Разделы про и пришельцев она еще кое-как пролистала вместе со мной, но середина энциклопедии, где говорилось про призраков, ее напугала. Ну, конечно, ее родители, блин, бабайку пугают, блин. Конечно, ее призраки пугают тоже. Помню, прочитав книгу, я даже поохотился за привидениями, измерял линейное расстояние между предметами на столе и утром проверял, не сдвинулись ли они под воздействием призрачных сил. Не сдвинулись. Хотя, на что я надеялся, что я встречу Каспера. Еще что-нибудь. Вроде нет. Куин. Шоу мас гон! Так, один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку. Склади, типонь. А, такое простое действие отняло у меня последние силы. Я сел на кровать. И только тут увидел, за шторкой кто-то стоял. Моя рука бессиленно упала. Лекарство тому виной или пережи пережитый стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как, парус как парусину. Углы плыви и изгибались. Только силуэт между подоконником и гординой оставался недвижимым. Ткань облепила притаившегося гостя. Точно саван, подумал я. Оля? Кому же еще там стоять? Я встал с кровати, приблизился, облизал переставшие губы. Очень смешно. Силаэт не шевелился. Шторы мягко обтекала контуры, будто не человека уплотнением рака. Я потянулся к шторке. Тук-тук-тук стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел стоголосым с хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь их, просто смотреть на человека за шторкой, и зная, что он сможет в ответ. Смотрит не морга, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали, а карниз, когда я рывком одерну штору. Попался! Попался! Да, я сразу понял, что это ты. На фоне предзакатного солнца над на головой спухнули ослепительный нимб. словно моя сестренка светилась. Когда Оля была совсем курохой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающийся личика. Казалось, я держу на руках ребенка сотканного и света. А я все видела. На да, что ты видела? Да ну. Что ты спрятал? А тебе все расскажи. А вылитая маленькая мама, еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. Ничего, просто... Просто? Оля подбежала к столу, спросила, округлив глаза. что-то украл теперь прячешь? <свяк> Ты Нет. вор? <свяк> Нет! Что глупое? Ничего я не крал! А всплыл четкий образ варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? У леса усклонившегося силуэта за деревьями. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. <свят> Какая хитрая маленькая девочка. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Оля заговорчески улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. Ты что, дура, что ли? <свят> не надо так. Услышанное ее и в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. О, пионеры. Пионерское движение. Собирательское название детских коммунистических организаций, существовавших в разных странах. А воспитанники такого лагеря назывались пионерами. Разве в разных странах? По-моему, только в СССР, нет? Ну ладно. Не говори так. Да-да-да, не надо так говорить. Такое себе. Оля кивнула жестом за рот на невидимый ключ. Вот так вот лучше. Выкинь его. Выкинь его. В окно выкинь. Любопытство переполняло ее. Плескался в огромных глазах. Я выдвинул ящик, и Оля наклонилась, затаив дыхание. Казалось, там лежала не просто рукавичка, а какой-то диковинный зверек. Это... чья-то варежка? Она сказала это с такой интонацией, будто сама не, не могла понять, что это такое. Один мальчик потерял. И сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям. Да что ты говоришь! Ему, наверное, там очень холодно. О -о -о. Его найдут? Обязательно. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской про прошла по комнате и впечат впечатала в, окне в оконное стекло ладошки. Господи. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Боится? Вопрос застал меня врасплох Милиционеры ничего не боятся И лес они прочесали Да как же мелькнуло в затуманенном сознании Проверя... Проверяли ли они В самых потаенных уголках Где тьма, холод и шепот обли... обледенелых ветвей Допустим, да Но почему тогда не нашли варежку Или она появ... Появилась позже Для меня Я сменил тему Словно попытался отвести Олю подальше от чаще. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам может награду дадут. Кучу всякого, как в Поле Чудес. В <смех> Поле Чудес. О, кстати, по-моему, хотят его возродить, это Поле Чудес. Сделать как раньше, чтобы было. Советская и российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером, являющаяся частичным аналогом американской телевизи телевизиционной программы «Колесо Фортуны». А вот этого я не знала. Клёво же. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и бурала лев взглядом внимательных каких-то удивительных взрослых глаз. А что, если это сова его утащила? Ох. Ерунда. Ерунда. Не, не может сова поднять человека. Ну вот что. Я тщательно подбирал слова. Вытаскивал их из слишком переутомленного мозга. Ты ты в лес не Мне кажется, он какой-то... Какой-то, да, странненький. Как бы сказать... Как Проклятый, что ли. Как в сказке? Проклятый, что ли. Как в сказке? Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. За тобой кто-то гнался? В смысле? За мной же стая бежала. Папа, собака даже меня за штанину схватила одна. Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Подожди, ты что, за мной никого не видела, что ли? Я смотрела на сестру, и сердце обливалось кровью. Да чего же она хрупкая? Так легко погасить этот свет. Подует ветер и, затуш... и затушит лампадку. Лампадку? Хорошо тебе. Что это мне хорошо? Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. А -а -а, меня она тоже не пускала, а я... Да, она меня пустила на крыльцо. Хорошо, давайте так. Как принцесса в башне сижу, никуда не могу выйти, так и умру тут от скуки. Не придумывай. Да-да-да, что-то подумал. От скуки еще никто не умирал. А? Ну не знаю, не знаю. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, чтобы я загадала на следующий день рождения. Ась. Чтобы родители тоже в детей превратились, и мы бы все вместе играли, как раньше. <связывая> а кто кормить вас будет? Ага, а если бы они стали размером жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Оля хихикнула, потянула меня за рукав. Тоша, пойдем у смотреть. Усталость была сильнее желания побыть сестрой, меня одолела какая-то гнусная пасть. Вымотался я, что-то не хочется. Ну пойдем... Мне скучно одно, а мама занята все время. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Да, я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все! Ты Питера Пена не видел. Помнишь, ты уснул на середине. Ой, надо пересмотреть Питера Пена, потому что я тоже как-то его так относительно смотрела, как-то в детстве. А вот там потом такое. Ну, пойдем! Пойдем, пойдем, пойдем. Ну давайте тогда на этом закончим и придем, придем попозже, попозже. Пройдем тогда в следующий раз. Не знаю, когда, скорее всего завтра будет следующая серия или после Короче говоря, на этих праздников будет выходить зайчик. Расписание я повешу, соответственно. В группе будет оно висеть, так что если что, заходи в группу во ВКонтакте, там ссылка в описании будет. Вот, на этом мы пока закончим. И уже чуть позже вернемся обратно. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всех целую, всем пока.